обзор говорю, иди делай обзор на Ubuntu. Всем привет! Сегодня я расскажу Жажу о новой версии Ubuntu. Это версия 23.04. Так, так, Ну, короче, вы только что посмотрели короткометражный малобюджетный фильм. Ну и, короче, мне захотелось озвучить самостоятельно обзор на Ubuntu, потому что мне как-то скучно, хочется сделать какой-то эксперимент, поэтому мы погнали. Это Ubuntu 2304 с кодовым именем, как там ее Lunar Lobster, вот. И... Что тут нового? Ну давайте начнем в первую очередь с установщика, ведь здесь используется современный, самый лучший, самый продвинутый установщик, сделанный полностью с нуля, с помощью самой передовой технологии, как там этот инструментарий называется, Flutter. Ну именно компания Canonical, которая разрабатывает дистрибутив Ubuntu, как раз таки именно так говорит о своем новом супер крутом установщике. Ну а если на него посмотреть, то это по сути то же самое, что было и раньше, просто чуть-чуть другой дизайн. Но там есть на самом деле некоторые прикольные штуки, например, теперь там можно выбрать темную тему прямо из установщика, представляете, вот эта технология. Но при этом этот установщик остался таким же, каким и был и раньше. Там остались те же самые проблемы. Вот, например, там есть один раздел, где нужно выбирать галочки для того, чтобы у тебя заработал Wi-Fi, для того, чтобы заработал Bluetooth, может быть, еще что-то. Ну, короче, меня это прям бесит. Зачем они это оставили? По умолчанию, по крайней мере, поставить эти галочки. Тем более, установщик ведь полностью новый. То есть им, им сложно было бы это сделать. А, кстати, мне уже же было сказано, что я это все записываю как бы без сценария, без текста. То есть я говорю то, что мне сейчас приходит в голову, поэтому я могу полную как бы фигню наговорить. Итак, ну по сути установщик это все, что сделали именно разработчики Ubuntu А вот остальное уже относится как бы к Gnome 44 К каким-то вещам, которые не сделали именно разработчики Ubuntu Там вот это вот новое ядро с новыми какими-то там драйверами Вот это вот все Ну короче, вы поняли И я расскажу сейчас именно про гном 44 У меня хоть и есть обзор но все-таки некоторые люди, я знаю, что не следят за обновлениями именно оболочки Гном, поэтому я вот скажу что-то там здесь интересное. Э, так, сейчас вспомню. Ну, в общем, первое и самое, наверное, прям главное в этом релизе 44-м, то что теперь в окне выборе и сохранения файлов, теперь здесь есть миниатюры, спустя сколько, 18 лет, 19, 20, не помню. По-моему, 18 и почему-то это окно у меня белого цвета именно в Ubuntu, хотя я выбрал все-таки темную тему. Не знаю почему. Окей, ладно. Что там еще добавили? А, быстрые настройки там обновили чуть чуть быстрые настройки. Кстати, что у меня не было рассказано именно в обзоре на GNOME 44, то что теперь, когда нажимаешь на вот эту вот иконку звука то теперь, как бы, звук выключается, включается, выключается, включается. Меня вообще-то удивило, что этого раньше не было. Но ладно, окей, молодцы, добавили это сейчас, молодцы, классно, удобно. Я надеюсь, я там не сильно заикаюсь. Так, там еще в эти в файлы добавили режим отображения в виде, вот этом вот э, древовидном виде. Типа нажимаешь на такие стрелочки, там оно расширяется, как-то.. Че я несу, короче, на экране все будет видно. Вот, также там улучшили настройки. Получается, улучшили настройки мыши тачпада. Там добавили такие анимации, можно лучше видеть, вообще что ты будешь настраивать. Также там улучшили настройки звука, сделали их немножко адекватнее. Ну и самое прикольное, все-таки они. Переделали, очень сильно переделали настройки доступности, теперь они сделаны, поделены на категории, теперь как бы, настроить это куда проще, куда понятней. Раньше это было в одном длинном таком списке, вообще ничего не было непонятно, а вот сейчас уже выглядит реально ну, более доступно. А да, еще есть один момент, который сделали именно разработчики Ubuntu, то что теперь в Доке отображаются у иконок, ну как бы знаете вот такая вот желтая штука и там циферка, ну короче уведомления. И она по сути копирует те же уведомления, которые находятся в календаре. И мне это абсолютно не нравится. Это, блин, фигня какая-то, реально. Оно, во-первых, отвлекает, во-вторых, оно и так копирует уведомления, которые уже есть, а в-третьих, оно работает как-то криво. То есть, например, ты включаешь музыку, а у тебя зачем-то на иконке появляется уведомление, что ты слушаешь музыку дебилизм надеюсь это можно отключить потому что это очень выглядит отвлекающе но вы можете сказать в комментариях конечно что это наоборот круто как всегда кто-то скажет что я это, говорю фигню всякую ну я и так сейчас говорю фигню ладно, так, что там дальше что там дальше а, точно, там же в установке, точно, точно Короче, в общем, теперь Установка, знаете, в установке Делается акцент именно на установку То есть, посмотрите справа, где док Видите, видите, нет А, теперь, чтобы увидеть док, нужно Открыть Activities И теперь там док видно если закрыть, его не видно. И это сделано специально, чтобы как бы был акцент именно на установку. Нормальное решение, реально правильное решение, потому что меня лично всегда бесили вот эти все доки во время установки, потому что ты устанавливаешь систему и нужно делать акцент именно на установку. Это правильное решение. Также не знаю, было это раньше или нет, короче, вверху справа, там есть такая иконка человека, нажимаешь на нее и там есть настройки доступности или специальные возможности, как их некоторые называют. И, ну, это типа, чтобы, знаете, чтобы устанавливать некоторым людям было легче систему, решение тоже адекватное, правильное, я всегда поддерживаю подобные настройки, связанными с доступностью. Так, ну и по сути это все в этой версии, но я хочу немножко еще все-таки поговорить, поэтому... Так, что там было? А, точно, и же дистрибутивы из семейства Ubuntu. Вот эти, знаете, Ubuntu, Ubuntu, Subuntu, Ubuntu, короче, а вот эти вот. И теперь в этих дистрибутивах не будет поддержки Флотпак по умолчанию. Да ты че? Ну и понятное дело, что компания Canonical делает эти дебильные решения. Для чего? Правильно, для того, чтобы, же продвигать, чтобы продвигать свой самый лучший, самый классный, самый продвинутый формат под названием Snap, который на самом-то деле никто не любит. И используется он только в Ubuntu и вот этих вот дистрибутивов из семейства Ubuntu. Ну и также он используется, ой, сейчас не помню, сейчас подсмотрю. Ух, наконец-то нашел. Короче, по умолчанию снаф предустановлен в KD Neon, Manjaro, Stolooth, Zorino S и все. Конечно, в этих дистрибутивах используется одновременно и Snap и Flatpak, поэтому это ну, как бы не совсем считается. А вот формат Flatpak уже все-таки предустановлен много в каких дистрибутивах. Например, это та же самая Fedora, Linux Mint, SteamOS, кстати, даже. Потом, что там еще, PubOS, ElementaryOS и, по-моему, еще OpenSUSE, если не ошибаюсь. Но компания Canonical говорит, что именно Snap это тот формат, который должен использоваться во всех дистрибутивах, что он самый лучший, что он самый передовой, но на деле это не так. И вот, кстати, есть забавный момент, что в том же магазине Snap там некоторые приложения публикуются самой компанией Canonical. И, кстати, они еще сами себе галочку дают за это. Хотя в Flatpak те же самые приложения публикуются оригинальными авторами. Вот, ну и помимо этого еще в семейство Ubuntu пополнение. Теперь к ним присоединился Ubuntu Cinnamon. Угадайте, какая там оболочка? Правильно, Синамон. И те, кто знает, как выглядит Linux Mint, то по сути вот Ubuntu Cinnamon, это как Linux Mint, только оранжевого цвета. Сам дистрибутив ничего из себе интересного не представляет, даже по скриншотам выглядит так себе. Так, это все или не все? А, кстати, вот. Теперь я, короче, просто по рассуждаю на ту тему, что я в целом думаю об вот этом вот вашему Бунту об этом самым вот самом популярном Linux дистрибутиве, самый лучший и так далее. Как... Очень многие люди любят, конечно, Ubuntu, называют этот дистрибутив самым лучшим, но на деле, конечно, Ubuntu меня не впечатляет. Во-первых, потому что разработчики Ubuntu не принимают правильных решений. Ну, например, вроде бы как была новость, что в вот этой вот версии Ubuntu 2304, там теперь новые шрифты, представляете? И в этом основная проблема, причем в той же новости с шрифтами, я помню, кто-то даже написал комментарий типа «Конторелл, установите Конторелл», и если кто-то не знает, то «Конторелл» это стандартные шрифты, которые используются в оболочке «Гном». А как бы Ubuntu использует оболочку Gnome, так почему тогда им не использовать нативный шрифт, который используется в Gnome? Ну вот лично мне больно читать текст именно в Ubuntu, хотя в стандартном Gnome тот же самый текст выглядит классно, его приятно читать, глаза как-то, знаете, не болят, не нужно всматриваться, но это опять-таки личные вещи. У меня уже было отдельно видео про то, почему там в Ubuntu плохой дизайн. Вот это вот сравнение с гномом. А, кстати, да, блин, точно. В этой же версии обновили иконки LibreOffice. Теперь вот, вот, вот так вот они выглядят. Сейчас еще покажу, как выглядел короче, там должно что-то там появиться с крутой анимацией. Как там выглядят новые иконки. Точнее, сравнение старых иконок и новых. Ой, короче, я что-то запинаюсь. Что я могу сказать об вот этой вот Ubuntu 2304 Lunar Lobster? <музыка> Точнее, Lunar Lobster. Не могу нормально даже вы говорите. <кхм> В общем, скажу так. Почему самый популярный... Не, окей. Один из самых популярных Linux... Слышь, псина! GNU Linux дистрибутивов, извините, не бейте. Почему он нестабильный? Почему обновления у него ломаются? Почему это до сих пор не исправили? Ну, в той же Федоре этого нет. И что могу сказать под конец? Я не знаю, видео длинным вышло или нет. Вот, в общем, да, это моя такая первая, короче, попытка озвучить видео на микрофон. И если вам, короче, видео не понравилось, можете поставить дизлайк. Если вам видео понравилось, тоже ставьте дизлайк. А если вам видео очень сильно понравилось, тогда можете, короче, вообще просто взять и отписаться от канала. Поэтому давайте уже покажу титры, в общем у нас как всегда один этот спонсор, а не подождите уже несколько, но скажу честно конечно хотелось бы больше, ну хотя бы там 100, может быть 200 спонсоров, ну знаете чтобы можно было хотя бы там обеспечить некоторые базовые штуки для того, чтобы можно было, по крайней мере, делать видео. Ладно, в общем, это как вот, бывайте, вот, мирного неба, все такое, в общем, хай щас